Виват! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Это Григориус, и у него, как видите, самая громкая работа в этом средневековом ресторане. Если у современного заведения есть реклама, то у этой таверны есть Григориус, понимаете. Он по старинке зазывно кричит «Вивааааат!», и трубит в рок, чтобы народ шел на звук. Ну и тут вы понимаете, что начинается моя тема. Кстати... Трубить я умею не хуже местных профессионалов. Вот вы послушайте, а я звук запишу. На самом деле, надо тебя так... А, ну плевать в него. Да, попробуйте. Не так-то просто, подожди, не так-то просто. Полегче, может? Смотри, смотрят все. Да, люди сразу видят. Мы здесь живем в 15 веке. Блюда, вот как мы, как у нас одежды, Все по средневековому, конечно. Только носки-то у тебя... Это лучше, я... чем 500 лет назад. Поэтому вот. Да, они бы были каменные. При ресторане есть средневековая лавка. Вот где реально есть что послушать. Без атрибутики, конечно, не обошлось. Может быть смешно? отайте нам минутка. То есть ты мне предлагаешь сейчас переодеться? Ну, давай. Мейк-овер-шоу просто в средневековье. Да. Я желаю животе так долго, как можете. И поэтому и скажу вива так кромко, как может. Вот здесь магазин, здесь же люди, распугаешь всех туристов. Все в, все в порядке у нас средневековый город подозреваю что вот этими возгласами наполнялись все средневековые таверны города под вечер так что пишем фактически бэк-вукал в исполнении старого Талина. раз два три Виба! А чем заедать-то зелье? Разумеется, традиционным эстонским миндалем, который здесь обжаривают и в сахаре, и в шоколаде, и в чесноке, и в травах, и чего только еще и не напридумывали за 500 лет. И у этого процесса жарки миндаля тоже есть что? Свой звук. Здесь, как видите, мы здесь готовим э, сладкий миндаль. Пробуйте сами мешать. Мешать. Вот здесь сахар, да. здесь как петь. Что здесь еще раз? Корица, корица, и? разные пряности, кардамон, кардамон, черный перец, черный перец, да, а и, не, и немного страсти. Да, хватит есть. Я же только готовлю еще. Опа! О. Знаешь, когда дают дегустировать эти орешки? Да. Ну, попробуйте, пожалуйста. Попробуйте. Ты не, ты не думаешь, что это, они так сложно готовились. Финиш. Ого, ого. И это вот она... Серьезно, это, это девчонки этим занимаются. Она уверена, что это готов. Готова. Да. А вот можете сразу попробовать. Попробовать сейчас. Да. Руслан, думаете, О. что я могу тоже попробовать? Горячее. Да, я думаю, еще можешь. Можем? Так. Я буду думаю, попробовать. Вика, попробуй, попробуй. Try. Это ваш первый раз? Это мой первый раз. О, Почти как профессионал. Как, как она он умеет делать комплименты, да? Когда они остынут, они будут хрустеть. Это те самые знаменитые эстонские орешки, друзья. Ммм, это очень вкусно. Погласны? только что я сам собственными руками их приготовил, и все звуки записаны. Богат, богат на звуки таллиннский ресторан. Вот еще музыкант. Из группы, которая играет под потолком, вынес из закромов один из самых странных инструментов. Вот это впервые в нашем проекте. Очень необычный инструмент, конечно, классный. Можно, Можно попробовать? Сказать, да, конечно. Я чувствовал вибрации сейчас просто yeah, на yeah, себе, yeah. <laughs> это было очень круто, вот спасибо большое, подарил Brother. звук такой.